Друзья, всем привет! Спасибо, что смотрите это видео и сегодня мы поговорим с вами про скрытые аудитории Facebook. Это те аудитории, благодаря которым вы сможете получать более качественных и более дешевых лидов. Это те аудитории, о которых не знают 90% таргетологов. И сейчас мы с вами все разберем пошагово. В Facebook существует несколько способов подбора аудитории. Первый способ самый простой – это воспользоваться кнопками «Рекомендации» или «Просмотр» и выбрать те аудитории, которые Facebook нам предлагает изначально. Второй способ – это ввести ключевое слово в поисковой строке. Здесь мы видим, как Facebook нам предлагает несколько интересов, связанных с этим ключевым словом. Но существует и третий способ, когда мы можем подобрать аудиторию, которую Facebook нам не предлагает в этом списке. И эти аудитории могут оказаться наиболее точечными наиболее корректными для нас. Чтобы найти скрытый интерес, я рекомендую вам воспользоваться сервисом Profit Pay. Здесь в разделе FB Profi, введя ключевое слово, мы видим огромное количество ключевых слов, интересов, да, которые мы можем вписать в рекламе в Facebook. Если здесь Facebook нам предлагает порядка 30 интересов, то здесь мы видим более 60 интересов. И у вас может возникнуть вопрос, что если вы возьмете одну аудиторию, которую вам предлагает Facebook, и вторую аудиторию скрытую, не будут ли они пересекаться между собой? Для этого в Facebook и есть отличный инструмент. Вам необходимо перейти в раздел аудитории, предварительно создав эти аудитории, да, то есть вот у меня такие есть аудитории: тестовые, это интерес бизнес школа, и это интерес бизнес класс. И соответственно если мы выберем здесь эти две аудитории и нажмем «Показать пересечение аудитории», то мы увидим, как пересекаются у нас данные аудитории. Видим, что пересекаются у них всего лишь на 11%. То есть это, по сути, абсолютно разные аудитории, и нам имеет смысл их разбивать по разным группам явлений. И, соответственно, используя скрытые аудитории, вы заходите в те аукционы, которые еще не перегреты. И таким образом у вас будет более дешевый CPM, и вы сможете получать более дешевых лидов. Используйте этот лайфхак в своей работе и более эффективно используйте ваш рекламный бюджет. Если это видео было вам полезно, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и до скорых встреч!